Рой, вошедший полностью и частично. Так осторожно, двери не закрываются. Следующая остановка, минут через пять. Для тех, кто доедет. Ой, какая девочка красивая. Тебя как зовут? Вася. Ой, так ты уже не девочка. Так, девушка, девушка с веслом, подгребайте в середину, подгребайте. Пихайте мужчину впереди, пихайте. А шо, не реагирует? Милая моя, а весло вам на что? А, это муж. Так, бабушка, до вас домой дадёт, чтобы вы людям мешаете. Вы на следующий выходите, я надеюсь? Нет? Почему? Сейчас же освободите задний проход, сейчас же. Девушка, а девушка, а вы не скажете, который час? <смех> о, о, о, я замужем. <смех> девушка, а у вас такая ручка, такая зячненькая, такая нежненькая? <смех> <смех> о, о, это не моя, это бабушки. <смех> вообще, мужчина, я вас не слушаю, продолжайте. <смех> как дяденька. ну написано же, вместо кондуктора не занимать. Сейчас же слазите, сейчас же. Это где ж такое написано? Да вот эти у вас на окне написано? Вот на окно и садитесь. <рис> вот, так. Ну, народ. Так, дедуля? Дедуля, у вас что? Справка об освобождении? <рис> от чего, от физкультуры? <рис> Мы сидели за разбойное нападение. По вам не скажешь. На кого? <рис> А? Мужчина, руку убери вообще наблеш. Че, дурочку нашли? Че больше взят-то не дошли. Чё, я одна такая, чё? Одна такая, одна такая. Вот мне приятно это слышать. Ага. я вообще же вся кипю. Я бесюся. У меня талия в напряге. что хотят за ту лапу. Куда убрали-то? Вы еще пощекочите меня. Пощекочите, я сказала. О, Во. вообще наглешь. Руку уберите. Читаю до миллиона. Ра! <свят> так, мужчина. Мужчина спереди, что у вас? <свят> Показываем. <свят> так, мужчина в развернутом виде. <свят> Я вообще не пойму, чего вы их прячете? Будто я одна интересующая. Ну написано же, вошел, показал. Так, мужчина, вы там долго копаться будете? Что, развернуть не можете? Или предъявить нечего? Я так и знала. Я так и знала. И не стыдно? Где же ваше мужское достоинство-то Так, там билеты у всех в заду.